Я обманывать себя не стану. Залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодея и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, Улыбающийся встречным лицам. Я московской озорной гуляка. По всему Тверскому околотку В переулках каждая собака.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 Каждому здесь кабелю на шею я готов отдать мой лучший галстук, и теперь уж я болеть не стану. Прояснилось омыть в сердце мглистом, от того прослыл я шарлатаном, от того прослыл я скандалистом.